Всем привет! С вами Виктория Залеска и я хочу вам представить новую силиконовую куклу, нашу работу с Дмитрием Залеским. Это мальчик, брюнет, темные волосики, карие глазки, полностью из силикона. Тут я представляю свои работы пока только из силикона. Мальчик пьет в бутылочке и писит как большинство из наших работ. Сейчас я вам покажу подробно, как он выглядит. И как он пьет в бутылочке, все вы увидите. Хочу э, сказать, что наши работы вы можете приобрести на ярмарке мастеров. Вам нужно набрать в поисковик ярмарка мастеров Дмитрий Завески. Там вы можете посмотреть цены на готовые работы, а также заказать заказ. Снимем штанишки. Малыша. Мальчик достаточно крупный. Где-то около 54 сантиметров. Точный рост сложно измерить, потому что ножки в согнутом состоянии. Если их разогнуть, мальчик будет побольше. Вот такие вот у нас ножички. Сейчас снимем ботик. Нужно быть очень осторожным с куклой, потому что это коллекционная вещь, надо относиться к ней очень осторожно, аккуратно. Так, ручка одна. Никогда не тяните за пальчики, потому что пальчики вы можете оторвать. Также с волосиками очень надо аккуратно быть. Ну, вот, вот такой вот у нас малыш. Вот такой мальчик гибкий. Значит, изготовлен он из силикона EcoFlex 30 со специальным компонентом, который смягчает этот силикон. То есть мальчик очень приятный на ощупь не липкий. Такая бархатистая кожа. Не блестит нигде. Из-за того, что сверху покрытие последнее, специальное, дает такую текстуру кожи. Теперь я хочу показать, как он выглядит сзади. А потом мы будем пить. Аккуратненько перевернуть его надо. Вот так вот. Вот такой вот Наш малыш. Кожа у него немножко смугленькая, волосы темные, глаза, как я уже говорила, карие и стекла. Он достаточно тяжеленький его рост, его вес около 4 кг. Мы еще не взвешивали. уже и напился потому что я дырочку большую сделала поэтому все это быстрее происходит сейчас покажу вам вот. в принципе все что я хотела вам рассказать Скоро будут еще новые видео. Также девочку мы скоро покажем вам беленькую свет со светлыми волосами. До новых встреч! Всего хорошего!